Чего вы деньги-то кидаете? На улицу, не хочешь выйти? Сейчас я выйду с тобой на улицу. Камеру убери! Одета, одета, пробивайте, не задерживайте очередь. Вот видите. Это маска, я не вижу маска. Почему? Ну это что не, маска? Оденьте маску на это не маска. Это маска? А что это по вашему? Сейчас костюмы продаются с шитыми масками уже. Как не маска? А у вас что маска что? Ну а чем она отличается? Веревочками. Давайте вот веревочки сделаю. Вот смотрите. Вот маска уже. Видите маска? Ну все, не ваше, отбивайте-то. Так а где маска, вы че? Что, готовы детей без еды оставить ради какой-то тряпки, что ли, или ну, вас. А за то, что она не продаст, ее штрафуют за то, что она отказала. Служенный штраф 50 тысяч. Ну так и так. Я пришел детей накормить. Так а? вы маску оденьте кормите детей своих. Так а вы вам-то вам вам зачем это надо? Вот вам. Так вы меня, почему? Я ничего никого не задержу. Она нас задерживает. Так это вы нас задерживаете. Она задерживает, надо? а не я. Там не маска, а тряпка. Такая Но же. Вот. Тряпка? вот. Вот, ну а вот хотя бы тряпка. Тряпка. чем отличается эта тряпка от той тряпки. Чем отличается-то, объясните. Я, я никого не задержу, вот она задерживает. Тряпка, от тряпки чем отличается? Там тряпка, это тряпка. Я хотя бы ваше лицо. Давайте я лицо полностью закрою, вот так вот обслужите меня, меня смотрите. Полностью лицо закрыл уже. Вам сложно обслужить с тряпкой на лице? Ну, другая же кассирша обслужит. У вас есть маска? Купите мне батончики, пожалуйста, девушка. Купи мне батончики? Купи батончики. У тебя маска есть? На мои деньги, вон. Пройди. Вон, сейчас купит. Отслужите его. входе есть вот такие масочки, Оденьте, пожалуйста масочку Это все, тряпочка, это тряпочка ну, я... Так меня не надо, Человек обслужите Пройди, пройди Пройди, купи мне вот эти бутончики, я тебе деньги отдам сейчас Нет, должен... Вон у а мои деньги вот за вот эту хуйню я не, буду. не будет, да? Ну ладно, терпила значит? Терпила ты? Так, да, ты терпила. Ты терпила. Что ты трогаешь? Ты заграбешь, Хочешь сейчас уехать что ли? Ты что, руки-то тянешь? Ты руки-то руки не тяни свои. Камеру убери. Ручки-то не тяни. Хапает чужой. У тебя денег не хватит за эту камеру отдать. Нету мелочей. Вы, ну, вы мне сто только дали. А? Вы мне сто да. только дали. А сколько 114 без скидки. Я спрашивала, какая есть? А, есть? Молодцы. А что ты у него-то да. просишь? Он тебе за эту хуйню тоже не даст карточку? Ты же людям не помогаешь же, почему он тебе дождь? Должен... Маску одел, терпел и уходишь тут, ну, блядь. Ты ебнутый или чё? Давай, броди, блядь. Чё вы деньги-то кидаете? На улицу не хочешь выйти. Сейчас я выйду с тобой пошли на улицу. масочку, Я одел масочку. Это не Слышишь, да сейчас я выйду с тобой, ну, выйду выйдем. Сейчас идем Ебло побереги Так давай прям сейчас Сейчас сделаю это По соплям сейчас получится. Где мы эти батончики? Батончики-то где мы? Блять, маска одета, ну что? Не понимаете что ли? Отдайте мне их, другой кассет убьют Девушка, не хотите помочь детям? Нет, не хотите. Детям не желаете помочь? Вы меня Дети... простили разрешение на съемку? Дети голодают. Не купите товар? Нет. Девушка, не купите мне шоколадки? Не купите? Почему? Нет возможности. А? Нет возможности. А возможно, в чем заключается? Я вот деньги даю. А? Я тороплюсь, не надо. Yeah, <laughs> Девушка, не поможете купить? Ну, пробить на кассе. У вас маска есть? Ну ладно. Я вам да нет, спасибо. Я не нуждаюсь. Девушка покупает Ну товар-то товар. ну, товар мой, да Спасибо вам большое. Респект от всех дровомышленных людей.